В торговом конфликте, рост нефти и другие события сегодняшнего дня уже сейчас в нашем выпуске. Здравствуйте, с вами Константин Стародуб. Доллар торгуется около двухнедельного минимума против корзины основных валют после того, как обещание китайского президента Си Цзиньпиня по сокращению импортных тарифов ослабило опасения по поводу торгового конфликта между США и Китаем. Президент Китая Си Цзиньпинь пообещал во вторник открыть экономику страны и снизить импортные тарифы на такие продукты, как автомобили, в своей речи на форуме ВОО, рассматриваемой как попытка обезвредить растущий торговый конфликт Соединенными Штатами. Мировые акции выросли, а цена на нефть увеличились более чем на 3% во вторник, поскольку комментарии президента Си смягчили опасения по поводу риска торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, которые могут нанести ущерб глобальному росту. Улучшение настроений в отношении риска привело к росту цен на сырьевые товары и валют развивающихся рынков, а также к росту американской валюты против японской иены. Иена – это актив убежища, которое привлекает спрос во время экономики. Экономической неопределенности и наоборот. Австралийский доллар немного утратил набранные вчера позиции после публикации данных по инфляции в Китае, которые в марте оказались слабее прогнозов и предыдущего значения. Согласно данным Национального бюро статистики Китая, индекс цен производителей вырос в марте на 3,1% в годовом исчислении, после роста на 3,7% в феврале. Экономисты ожидали рост инфляции на 3,2%. Также сегодня последний опрос в Веспакбанк показал, что потребительская уверенность в Австралии упала в апреле на 0,6%, после 0,2% прироста в марте до 103. Однако, несмотря на снижение, индекс все равно остался выше отметки 100 пятый месяц подряд, что указывает на преобладание оптимистично настроенных респондентов. Торговая сессия сегодня будет наполнена важными новостями. В 14.00 выступит Марио Драги с речью. В 15.30 в США будет опубликован индекс потребительских цен за март, а в 21.00 состоится публикация протокола встречи Фондс. Рекомендую трейдерам быть Осторожными принятия торговых решений. С вами был Константин Стародуб. Всем желаю успешных сделок.